Да, угу. маленькую. И то есть там проход был абсолютно свободен. И получается, что ее эвакуировали моментально. Автомобиль Александры забрали после того, как она припарковалась рядом с пешеходным переходом. Тут же к девушке подошел таксист, объяснил, куда делась машина и предложил свои услуги. Машину припарковала минут ну максимум 20-30. 30 минут максимум у меня не было. И когда я вышла, э то есть обратила внимание, что машины нет. И тут же моментально ко мне подошел человек, который... Девушки пообещали догнать эвакуатор и договориться снять с него автомобиль без всяких штрафов. Естественно, не бесплатно, но это выйдет дешевле, чем платить за нарушение правил парковки, эвакуатор и стоянку. Девушка согласилась, но когда приехала на место, такси забрал залог и скрылся. И это не единственная история. В Красноярской Федерации автовладельцев считают, что таксисты устроили неплохой подпольный бизнес, в котором могут быть замешаны и сами эвакуаторщики. Частные извозчики просто сообщают о неправильно припаркованных авто и потом спокойно поджидают очередного клиента. То есть человека просто разводят на большую сумму. Представьте, с центра города до сюда в среднем 150-200 рублей стоит довести на такси. А получается, таксист берет 1400 с условием, что он сейчас договорится по пути. Я у одного пострадавшего, он, к сожалению, постеснялся дать комментарий. Задавал вопрос, чтобы он полностью прокомментировал ситуацию. Он счелся на том, что вот он такой лопух, его развели, и он не стал просто это комментировать. Действительно, давать комментарии куда-то обращаться потерпевшие не станут. Ведь будет считаться, что они предлагали взятку. В попытке вернуть автомобиль люди предпочитают сразу отдать полторы тысячи, чем следовать законным путем. Поэтому таксисты-мошенники практически ничем не рискуют. Полиция нам подтвердили, что подобных заявлений к ним не поступало. Сегодня мы попытались дозвониться до руководства штрафстоянки, но там весь день не брали трубку. Мы продолжим следить за этой историей. Ярослав Цимбал, Николай Ситников, «Красноярское время».